Исмаллахи рахмана и рахим. ولا من بعد ما имран аят 105 пятый. Аллах говорит. Вы не будьте как те, которым после того, как пришли ясные знамения, впали в разногласия. Вы не будьте, говорит Всевышний, не разделяйтесь. вот опираясь на данный Аят Священного Корана, сегодня решили рассказать про вред разделения, хотя многие ученые говорили, что собирать, собираться или же возобновлять, возрождать смысла нет, надо стараться хотя бы не разделяться, говорили, поэтому вот как физиолог говорит «Келдина Тефарракул вред про… вред разделения. Наша религия, Ислам, повелевает, приказывает быть вместе, едиными и запрещает, харам, разделяться. То есть «ихтеляв» – разногласия. Это мы видим из суры Али-Имран, 105-й. Раху Они разделились и впали в разногласия. Для них есть наказание, говорит Всевышний Аллах. Для тех, кто разделились и впали в разногласия. В суре Али-Имран, 105 есть указание на то, что кто разделяется, кто впадает в разногласие. И есть наказание Всевышнего Творца. Поэтому наша религия приказывает быть вместе и запрещает разделяться. Предыдущие народы это община Мусы Алихисалам, община Нуха Алихисалам, Ибрахима и салам, алейхи алейхимуссалям, впали в разногласие. И в данном аяте Всевышний Аллах говорит, что для них было «разим», «разабин очень великое, мощное наказание. Поэтому этот аят для нас является уроком, как и уроком является предыдущие народы которые впали в разногласия, разделились, и для них есть наказание, говорит Всевышний Творец. Есть очень интересная история, Хакея про то, что у одного человека были три коровы, три животных. Одна была красного цвета, вторая — Небесного, третья была красная. И они жили, точнее питались, кушали траву, как мы наблюдаем, на дороге в сторону Инзера, Белорецк и Обделиловский район. Кто туда ездил, знает, что особенно в сумерки ночью газовать нельзя, потому что может быть и лошадь, может быть, и корова. То есть любое животное, но не хищник. И вот подобно этому у одного человека три таких животных питались на лугу, около леса, где попало, где есть трава, где гора, где трава. Везде они были, но у них было одно свойство, они питались бок о бок, то есть они смотрели на три стороны с рожками, дабы три, как говорится, фронта видеть, не приближается ли хищник. И так питались они, так жили и так ели траву зеленую. Естественно, за этим наблюдал волк, хищник, у которого цель – это мясо есть, хищник, но он никак не мог подойти и, как говорится, напасть и съесть добычу, потому что глаза были на все три стороны направлены у этих животных. Но волк догадался все-таки, подошел к белому животному и со словами хвалы возвысил его, и сказал, что вы с коровой небесного цвета очень красиво выглядите, но среди вас вот этот красный, он, говорит, вид портит. Вам бы лучше его прогнать, вам вдвоем, куда красивее вы. Идеальная пара, очень красивая. На это белая корова согласилась, как говорится, зашел в это состояние, Особенно, когда человек хвалишь, он заходит в это состояние, начинает порхать, как, как птица. Как состояние называется эйфория. То есть состояние счастья, когда человек выключает все отделы мозга, радуется и может допустить ошибки. Так и у данного животного. И со вторым животным они прогнали красного, естественно, волк того, кого они отделили, выкинули. Естественно, он его разорвал на части и съел. И пока мясо питало желудок животного, прошло опять некоторое время. Затем волк снова проглотался, хищник, опять надо мясо, опять подошел к данным двум животным, которые питались вдали от домов, как вот... На трассе видно, никого нет, подошел и с этим же планом отодвинул корову цвета неба. И, естественно, его и съел. Съел ее корову. Опять же, это место ему хватило на некоторое время. Подошел к посетиму, к третьему, то есть к корове цвета белого. Но уже без плана, без хитрости, без какого-либо ухищрения, просто напрямик сказал им, сказал ей корове, я тебя съем. Корова уже говорит, вот это как раз история, конец истории данного хакая является уроком, возможно, образцом, дарс, чтобы человек, имеющий Здоровый разум, как в изречении говорится ракуль а салим. Не просто ракль, а салим говорится в изречениях, то есть разумный, разум, здравый, здравый ум. Все умные, но у всех ли он здравый? Поэтому вот в изречениях очень много видно слово салим, ракуль-асалим. Для этого человека это будет уроком. Волк говорит, я тебя съем, посетнему животному. Но животное говорит, мы уже в тот день, когда отдали красного, были съеденными, говорит, белое животное. Это вот является образцом, точнее уроком, хоть и хакея, конечно, но это действительно имеет место. В нашем же сегодняшнем мире, кроме хищника, как волк. Есть другие создания, начиная от сатаны, вплоть до людей и джинов. Как в Суринес говорится, Есть бесы, враги, как из людей, так и из джинов. Естественно, цель это разделить. Пророк Мухаммад мусафа мир и мои говорит, кто разделяет, файлес никто Не кто разделяется, кто разделяет. Ну и, соответственно, кто тот, кто отделяется, тоже потерпит, конечно, убыток. В хадисе говорит, мальфаррака. Кто разделяет, кто делит. То есть отношения между людьми, отношения портит, правда или ложь. Но главное, что он со своим действием словами портит. Пророк говорит, он не из нас. И как вчера была картина, наверняка видели, слушали, когда спали, был очень мощный ветер. Говорят наши аксакалы, что это от того, что лес все меньше и меньше. Поэтому говорится в книгах, что там, где густой лес, там изобили дождя. Там очень много дождя. Соответственно, не растет, город, пригород и село, поселок растет, лес уничтожается, поле захватывается, уже ИЖС, а не сельхоз. Соответственно, дождя все меньше и меньше. И вот говорится, что там, где густой лес, там больше блага. Дождь — это есть благо. И, соответственно... Там, где больше людей, как в, стор... как в теме леса, много дерева, там, где много людей, и, естественно, если них, среди них если есть, конечно, любовь, единство, то данная нация, можно назвать нация религии, то есть данная нация мусульман, независимо от цвета кожи, они получат от всешнего милость и благо. То есть если человек хочет, а все хотят богатеть, никто же не хочет жить в бедности, все хотят богатеть, все хотят блага, все хотят бараката, все хотят милости Творца. Что для этого нужно? Пророк говорит, Мухаммад Мастафа ассалилла Всевышний Аллах мою общину никогда не соберет в заблуждении то есть, если община где-то собирается в мечети, будь это мероприятие, которое прописано в аяте, а может и не прописано, в традиции есть, а в Коране нет. Но они собрались, то есть община собралась, и пророк говорит, Аллах, Всевышний Аллах не собирает мою общину в заблуждении, говорит, значит, раз они собрались, значит там есть истина. И, естественно, когда мы говорим про общину, здесь не имеется в виду мало там, 5-10 человек. А община – это когда идет речь о джемарате, то есть полный коллектив джемарате. И пророк говорит, вот именно на этом джемарате, где люди собрались, где они вместе, есть лютв, милость Всевышнего Творца. Как раньше в старину было, было, было, было слово, это «эмэ», «Эмэ» было раньше слово такое, то есть человек организовал «эмэ», организовывал, получается, уже в прошлом, сейчас такого нету. Сейчас люди в конце уже обижаются и говорят, что в вот этом не было тема, его а вы не пришли. То есть дата не назначена, время не сказано, инструментов нет. Так в старину не делали. В старину было Мэ, было пазу МС, как я помню, потом и картошку вместе Мэ. Эмэ – это когда все друзья, родственники собирались, и дело, рассчитанное на неделю для семьи, они делали за день, потому что их очень много людей. Будь то это сажать, будь то это выкапывать, будь просто орошать, или строить дом, или баню, любая работа – это было эмэ. Но это было в старину, это было в древности, сейчас редко увидишь, чтобы было эмэ. У всех есть <coughs> проблема, задача, и, как всегда, нет времени. Плюс еще организационных способностей тоже отсутствует. То есть здесь нужна организаторская способности, чтобы он хотя бы объявил, позвал. И вот если это будет, как в хадисе мы видим, говорится в хадисе, что здесь будет милость Всевышнего на коллективе, на этом джамарате. По поводу довода, то есть правда ли, что именно в коллективе будет милость, не будет ли лучше, если я один все сделаю? Есть довод. И очень много. Например, <смех> хадис пророка, где говорится, что намаз, совершенный с коллективом в Джамарате, в мечети, когда он не один дома, а именно с коллективом, то у него степень в 27 раз больше, чем у того, кто совершил намаз один. Здесь, если даже человек скажет, я один более богобоязненный и без показухи, один весь в слезах читаю, разве мой намаз ниже, чем тот намаз, который я совершаю среди людей, где у меня может возникнуть мысль, что вот на меня смотрят, показухарь, я... Такое мнение неправильно. Если с джямаатом, это 27 раз больше. Это первый довод, что с коллективом любое действие намаз это или же просто работа, а религиозный человек знает, что работает тоже айбадет, если это ради Аллаха. Это тоже будет айбадет, даже намаз. Ведь он ради Всевышнего совершает данную работу. Это будет айбадет с коллективом, намаз больше. Значит, опять это первый довод, что там будет благо больше. Второе, если люди по отдельности читают намаз в пятницу, то джимра невозможно, так как нет условий. Это второй довод, что опять же нужно джамарат, ибо джумран намаз не читается отдельно. Так же и как намаз Курбан и Рамазан. Раз в году, но если нет коллектива, если в деревне только двое пришли в мечеть, то данный намаз нельзя совершить, ибо нет джамарата. Нужен джамарат как для джума, так и для намаза Рид. Эти вот являются доводами, что именно в коллективе есть благо, баракат и милость Всевышнего Творца. В религии ислам нет превосходства человека над другим человеком, кроме как в теме богобоязненности. И здесь Нужно привести пример с спадельников пророка. Это микканцы и мединцы, которые совершили хиджру, переселение ради Всевышнего Творца. Оставив свое имущество, кто-то и жену, кто-то и детей оставил, переехал, перешел в город Медина. То есть он полностью переселился, чтобы там жить. И среди них были как богатые, так и бедные, так и как говорится, господа, также и были рабы. Например, Беляль-Хабаши. Он был рабом у мушрика, его выкупил Аббакар за 150 акча выкупил. И Беляль-Хабаши ходил среди мусульман так, как он был среди них, как свой. Хотя в реальности он был рабом, но ходил среди людей, среди народа, как простой человек. Так же и как другие, как Абакир Саддик, Умар, аль Усман Зинурайн, Али, Керам Аллаху тоже ходили как Биля аль Хотя эти четверо были высшего уровня. Их называют Ашариму Башара, очисливенный райом. У них дараджа степень была очень высокая. Но все они ходили одинаково. То есть все перед Всевышним и перед людьми выглядели одинаково, что одежда, что жизнь, но было, было только различие в уровне богобоязненности. В священном Коране, Сура Алим Ра, аят 103 Всевышний Аллах говорит, «Все вы обращаются к нам» ко всем мусульманам, к верующим, говорит Всевышний Аллах, крепко держитесь за религию Аллаха. Не разделяйтесь, не отделяйтесь, будьте вместе, говорит в суре Алимран, аят 103. И эту картину я из фильмов, конечно, только видел, например, «Четыре танкиста», по-моему, помню фильм, про войну, как разные нации были на фронте за, за намерением одним. То есть у всех было одно намерение, хотя у всех были нации разные. И вот сегодня, как 3 сентября этого года Конституции, принято решение. принято решение Было, конечно, 2 сентября, но пере, переместили на 3 сентября это... День окончания Великой Второй мировой войны. То есть сегодня намечается Вторая мировая война. Сегодня считается день завершения войны. Получается, вот сегодня совпало на Джумара, на 26-е Мухарама 1943 -го года. Совпала вот такая дата, что сегодня празднуется День Победы Второй мировой войны. Хотя, говорят, было 2 сентября, но по Конституции сказали, будет 3 -го. Поэтому считается сегодня. И вот мы наблюдаем, как именно в эти годы все на одном ряду воевали. Что же касается нас, мусульман, то мусульмане забывают, что невежественные и... Люди, которые против религии, то есть они от одни, то есть один, один враг. И если мусульмане будут и между собой разделяться, то для того, кто идет против ислама, как в примере волка, съесть сначала красную корову, потом синюю, потом белую, будет намного проще. И молим Всевышнего Творца, чтобы он... Сделал, сделал нам нашу религию действительно драгоценной, чтобы как до нас его донесли как горячий уголь, чтобы и мы смогли донести до следующих поколений.